Так, ну что, уважаемые капитаны, О, О, как свет дали. А это вечер наступает, короче. У нас свет дали. В общем, к этому свету нам нужно еще и что-нибудь приготовить. глаза слепят, да? Вампир. Едрить Я не зря освободил столько места под этот котелок. Неужели он много требует? Чё, да ты посмотри. много? Да, ты сейчас охренеешь просто. Так, сейчас я вот его поставлю максимально. 6 досок, 6 пластика, да два железных слидков и болт Ты О. посмотри. А -а -а, мы можем супы <с варить. Зачем столько места тут? Что надо, что надо, что надо, что надо. Надо, короче, нам рецепты брать. Так, у нас... О, я могу она положить. прикольно. Так. Давайте готовить манго и ананас. Я не знаю, может так рецепты размещаются? Ну, посмотрим. Я, короче, сейчас все рецепты сюда повешу. Вашная суп, рыбное жаркое. Так, еще вот эта штука у нас есть там. Простое рыбное жаркое. Блин. У меня сломалось все. Вот типа да. арбузик. пусть так будет. Один Нет. арбузик нужен. И какой и... один арбузик? Зачем тебе арбузик? Компотик. А компот? А У нас нету ягод. Компот. Есть, разве? Есть ягоды наверху. А где ягоды есть? Да? А ну чего? давай тащи сюда ягоды, посмотрим, что из этого получится. Там что-то можно начать готовить уже. Да. Um, um, О, вот. <eyebrow> а, я упала с лестницы Замечательно. Так, э я тогда пойду сгоняю тоже на третий этаж. А, нет, <правда> это красный цвет. Я цветок. упала с а лестницы, замечательно. <звыц <rodent> <звыц <р effets> а на нету ягод? Так, ouais. на острове сейчас тут нету ягод, да. У нас вот. тут все преобразилось. Ящички, фигачечки Мы можем так, рыбный суп только приготовить И так, много всяких инструментиков. В чем проблема-то? Так, у нас есть картопля Кар Кладем Да, картопля Все-таки ягод нету, есть, да? У э, нас свекламба Свеклам. Да, у нас есть Лещок Лещок Лещок, да, пару порток Сырая сельдь, а сколько там сырой сельди-то надо или леща? А вроде все. Мы готовить. начали Опа. готовить все. Ого. Фига Вот это. Пошёл. Анимация! Анимация. Тихо-тихо-тихо. Она тебе сейчас крышка по лбу даст. О, я на нее сел. О, я взлетаю! У кого-то, по-моему, пукан горит. А не взлетает. Прям дымится пукан. Чундра, у -у, чучундра, чучундра. Он сильнее дымится, чучундра, блин. Ты тут чучундра, у тебя манго в коленку вошло. Ананас я боюсь даже представить, куда у тебя вошло. Дите отсюда с копьями, добыча Я вижу твою шею. Я вижу твои сиськи Прямо. Кто куда смотрит, как говорится? Да слизь ты с него, мне <сотор> <сотор> интересно, там можно посмотреть? Нет, нельзя. <сотор> <сотор> а я, между прочим, сюда два котелка хотел поставить. А куда второй ставить? Mm. Вот просто места не хватит. Да. Mm. Mm. Mm <сотор> Хотя... Ну, сейчас достаточно. можно попробовать. Можно убрать одну с досочками. Mm глятину не можно вот так сделать а мне ах мне я хотел накидал. соорудить ну уже поздно слушай а мы тут пройдем вообще о получим а, достижение а да сварился супешник а как его есть Только миски а миски, миски нужны глина. а глина у нас на втором этаже а сейчас сгоняем сгоняем ты принесешь всем да принесу всем а почему нет да. <связывая> а -а -а -а, так, вопрос только в том. Где Галина? Нет. Я знаю, где Галина. Слушай, а тут получается, смотри, тут глиняная миска, сразу четыре штуки из двух глин. <связывая> вроде <связываем> как указано. <связываем> да. Так. Где там у нас... Вот глина вот она так значит из двух штук у нас получается четыре да? ну иди ну, сюда если смотреть так раз два делай и я делаю так как этой мисочкой то видит да а я все забрал а то есть одна порция получается да о, смотри, жаркое какое. И сколько э, какое Кушай. Мне хотя бы одну бы дали, все забрали. А у кого голода больше, кстати? Mm. У ну, кого голода как. много? Ну, офисерк, давай тогда ты будешь съедать. Я уже поддержал. Бери жаркое. Подержал? И жри. О, кстати. жаркое. Фига себе. Нет, у меня голода немного, но... Давай посмотрим, что это даст. Смотрим, как ты там Ай, больно. Слушай, у меня появилась тут дополнительная штучка. Фига себе. После того, как я съел, типа у меня тут какая-то фигнюшка. Песос вырос, типа новый. Давайте... У тебя, по-моему, какая-то проблема. Да, сейчас еще раз сварим. Я хочу я картошка и свекла. Так, короче, свекла есть, картошка есть, сельдь лещ есть. Сейчас. А положу. ягодки точно нету, да? Ягодки точно я... нету. А я нашла жареную свеклу. Так, вот так и вот так. Я сейчас все положу и ставьте. Жесть. Реально, кстати, так. эта штука появляется теперь? А -а -а. И вот так. О, отлично. А -а -а. Теперь я это какой-то теперь как будто новый параметр. Странно. Mm -hmm. а -а -а. Так, начать готовить. Жути. Доски я положил, начинай готовить. Оба, все, погнали. Та-дам! А нормально, кстати, ты вообще без рецептов готовишь? Так, получается здесь еще нужен один ящик, в котором будет сырая картошка и всякое такое. Так, вот сюда ну что, ладно. Поставить. Пока мы не проголодались, я предлагаю нам перебираться уже на третий этаж и пойти заниматься земледелием. Ух а ты. то это все готовится будет долго. Оп, так. Оп-оп-оп-оп-оп оп. О, оп, оп, уже 92 оп, оп. дня мы тут живем. Жесть. Так. Ну что, давайте в итоге смотреть, что у нас есть. Может, мы а что ты nee. хочешь поплавать? Ну давай, давай, просто. Давайте мы сделаем так: мы уберем якорь, я якорь да, и отпустим парус и по течению уже поплывем. В принципе, нас уже куда-то должно будет нести. Ой, двери пона, пона со всех просто... сторон. Буль-бульк типа того О музыка так чё у нас там а кстати насчет музыки вернемся к на второй этаж быстренько ты хочешь перенести нет не совсем я хочу кое-что сделать у нас же тут целая куча полочек столов и всякого такого а ничего из этого мы собственно говоря и не ставим а мы что, уперлись куда-то? Um... Плывем. Um... Плывем на старту. Как... Mm, кстати, мы плывем, но мы плывем от острова. Все правильно. Uh, просто очень медленно, поэтому я подумала, что вообще не плывем. Ну, бывает и такое. Че Чё... Чё поделать-то уж. Так. И теперь мы не плывем. Плывем только... Во. Только непонятно. Вот, Так. О, супчик, Надо Значит... тарелочку мне даст? Так а я можно дам. сделать. А, ну давай тарелочку. Так, а я пока делаю полочку. Спасибо. И на эту полочку надо сделать. Ну-ка, ну-ка, ну-ка, процесс процесс ты куда? Опа. Да, Опа. Какая-то зелененькая появляется еще. Слушай, крышка. нам какое-то сообщение тут передает. Да. Надо будет того как-нибудь расшифровать. Ммм, угу. ты вот сюда полочку сделал. Да, и вот здесь будет Опа. радио. До Все. свидания, радио. 92 дня прожито. Погнали. Так. Значит, что нам нужно сделать? Грядки. Нам нужно сделать маленькая, средняя, большая. Маленькая грядка. Средняя из хлама делается, а большая из гвоздя и шарнира. Где у нас они находятся? Все находятся на втором этаже, кстати. Не Так, доски. Так, доски. Гвозди и шарниры мне надо. Забирал? Шарниры? Нет, я еще не набирал. Я пока сложу некий хлам. Так, а что нам не нужно будет? Сколько мне нужно будет больших грядок сделать? Я думаю, одну. Аколы? Нас, в основном у нас всем занимается Врачу земледелием, да. Ёперный Я только пластик Шесть выложил. Гвоздей. Да, я только пластик выложил. И уже начинается. А? Ну что ж такое-то? Так. Шесть гвоздей. И я готов сделать большую грядку. Ну, На Ну и это вот нужен... рановато ты Ламп. готовил. Большую яхту. Замечательную. Да. Потому что... Шо... Куда ее ставить, мы пока еще не определились не ну я набираю так. ресурсов. Ну набирай, набираю ресурсов. Так, гвоздик я тоже соберу. А где хлам? Осталась доска. А -а хлам. Рядом, да, где-то там. Хлам в хламе. Фоносчении. Да. Блин, да что ж такое-то я вот не пойму. Знатно нарфармились теперь путаемся. Не, не. Вообще а, не путаемся, это Голод но... сдерживает. Типа суп, когда ешь, и голод сдерживает. Я поняла, что это за зеленая шоколадка, а Прикольно. Штука. Так, mm. а я еще, кстати, супчик так и не поел. Надо исправить эту оплошность. Быстренько. Опа. Кто-нибудь принесите шарнирчик. Сейчас будет у нас шарнирчик и всякое такое. Так. Закрываем. О, мы приплыли. Опа. Ты что натворила? Тут Без вот смотря вот сюда идти. для Ладно, ну. Она уже две поставила. А-та-та. -та. Так погодь. Ну приплыли и приплыли. Че еще поделать-то? Я пойду. Скинь якорь там. А зачем на остров? Вот зачем в остров? тебе скинуть якорь? Чтобы. У тебя своего нету. Манго. Фига тут большая, байда. Большая грядка-то меньше, да? Она очень большая, посмотри. Ага. Сейчас. Ого. Да, ого. Куда мою? Тоже... В центр я одну поставлю. Нет. Видишь Или... где? Ну я вот. вижу где. Или, может быть, куда-то мне сюда поставить? Нет, нет, сюда же рядом с моей ставь. Влезет? Потому что иначе, Ох, да, ё. да, влезет. Иначе у нас просто будут проблемы большие. Так. Тут походу реально пальму садить. Маленькая грядка у нас как раз войдет сюда. Раз. Стой, я ставлю вторую. Ну давай ставь вторую. А вот Рашечка. среднюю я пока еще не собрал. Надо хлама взять. Охренеть, Оп. да. Средняя можно. Подожди, я второй. А куда ты ещё ставить? Не собрал? А, наверное, туда куда Вика стояла. Я сейчас Да-да-да, туда. Здесь вот по одной еще у нас войдет. Ну, чтоб к ним можно подходить. Да. Видишь? Э! И все. В смысле? В прямом смысле. Вот вы козлы. Это все Вика, да? Да, тогда вам да, будет да, сейчас весело. Не надо! Вс, не надо было так. Не, нормально, ч? Нормально. Переставим. Подойти-то можно. И куда ты ее понесла? <свист> Зачем? <свист> а, это такой поднимаешься, а я, я хотела, да. Я хотела, чтобы были одни здесь, другие там еще. Так. Ну, собственно говоря, нам нужно теперь это все как-то посудить. О, сейчас нам бутылки с водой надо будет прям. <свист> да. сейчас ну, бутылки с водой немного понадобится. Не знаю, кому там что понадобится. В принципе, я пошел садить пальму. Семки надо. Я посадил пальму. Все. Дай мне семки, я хочу а тоже семки посадить. Фотофан. Дай мне тут семки ящики, да Смотри, мне тут, семки. тут они есть. А, в ящиках пальмовых уже нету. Я хочу манговой Все заброшили. Ай-яй-яй. А Вы пресную во воду пополняли? Я в... хочу да, по одной. Вот как пополняли, так и будете сажать. Я типа все пополнял Так что ФСР твои проблемы В смысле мои проблемы? Я все пополнил Дайте я куда-нибудь семки засуну Какие-нибудь Так, вот ананаски Ананаску засунул Арбузку засунул Так, пальмовые нельзя Опять она грызет а сюда можно? Не успел. Нет, сюда нельзя, да. Пошел вверх. Манго только сюда. Понятно. Для манга. Манго манго... Только... Пальма я и манга только пальцем в большие. Только в большие. Ясно. Да, Но будем, значит, растить в основном манга, потому что пальма нахрен нам не нужна. Йо, я всю бутылку вылил. Фига себе. Так, а если мы... Слушай, мне кажется, нужно будет опреснители ставить еще наверх. Hmm, чтоб не бегать да. по всем этажам. Ну, один точно нужно. Не один. Поливать прям... придется очень много, поэтому придется как минимум у каждой... У каждой нашей замечательной вот этой вот... Я думаю, нам красная инструкция. краска надо будет в первую очередь. Да? Какая? Какая красная краска? Так. о чем ты вообще Оп. у нас о, цветов о, до хрена, у типа у зачем нам сейчас? краска так ладно раз вы там ничего не знаю я засадил ладно хорошо так о, тут пока там офицер засаживает два глаза э! и ротик Стоп! Оп, я полил. какая тварь у нас вот Какая это да. Тут летает, а, да, теперь надо пугало делать. Бананы кокосы. Вика, а как же ты? Ха-ха-ха, как смешно, я такая страшная, как пугало. Ха-ха-ха. Короче, смотри. Угу. Угу. Угу. Ну все, главное на нас для меня вырастут. На третьем этаже будет зеркало. зеркало. Этого еще не хватало. Надо еще одно сделать. Три гвоздика. А зачем тебе? Мне тоже зеркало надо. А, ну делай. Так, а я зачем все вообще там собирал? Тем, чтобы. Пойти и сделать все как надо. Блин, не хватает. Да откройся ты, господи. Так, и вот этого еще вот так. О, отлично. Так, что там происходит? А, еще нужен один. Опа. О, братан. Я все полил. Но при этом на себя водички не оставил. Вот зараза. Эй. Интересно. Эх, дойди! О, нормас. Так. Так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так. Все, все, все. Все, все. Пока там все весело происходит, и пока вы там заняты своими делами, я... Чайки. скотина, чайка. Пошла нахрен. Мысли им пофигу, да? Ну, они на пугало нападают, которые придется потом восстанавливать, так что лучше все равно отпугивать. Да, Так. так. Странные М они. Вот так и Чайки. вот так. Блин, надо и вот это будет все Заполнить водой? Вот так. Так, я пошел наполнять тогда. А, наполняй. Сейчас я переставлю только, чтобы было поудобнее немного. Во, вот так. Так. Ну, в принципе, тут можно. Одна мутыль готова. Хотя надо было несколько бутылок сразу с собой. Жуньк. Так, а я пойду... Попробую. Блин, а для надо... чего нужно ведро? Вопрос. Где это хащ-хащ? О, интересно, да. Вот я типа сделал ведро, а что с ним делать-то? А зачем ты его сделать? Ну я думал, <смех> что там можно морскую воду в нем поносить, но нет. Так, ну-ка, ведро простое, но очень полезное. А в чем польза? <смех> Вся польза в яйцах. Ну-ка, а если ты его. ты его можешь поставить? Да, попробуем, а, ты его поставишь, а я типа туда что-нибудь... Нет, а я его не могу. А -а -а -а -а. Вот. вот это да. Подожди, нет. Черпать им можно. Что, все. опять она там? Не успел я. Но я забутыл. Опа. Блин, слушай, ну серьезно. Ведро ничего не делает. Просто. А в чем его польза? Да я не знаю. Окей, Google, в чем польза ведра? Mm. Ведро ведром можно что-то наполнить. Я просто mm -hmm. не пойму. Оно тут стоит. Зачем? Почему? Ладно, разберемся позже. Сначала пополним все наши опреснители. Фига тут. нас растут. Опять они приперты На глазах. А они даже если мы здесь находимся, они прифигачат. А если мы гнездо сделаем, что будет? Так их еще надо приручать сначала, этих чаек. Блин, слушай, меня уже заколебало носиться туда-сюда. Я думаю, пора будет придумывать лестницу сюда. Хм. Так, ну это потом. Это потом, да. Типа, так, все, мы наполнили, скрыт. да? Все обреснители. Mm -hmm. Mm -hmm. Да. Я так, просто цветочки сделали. Три налил. Так, ну и тогда получается, что у нас почти все готово. Все теперь mm. у нас растет, дышит. Надо будет, кстати, подумать еще, где разместить пальмы. Потому что все-таки уж очень нужно нам побольше пальм и вот этих no. вот замечательных манго в первую и очередь. Кажется, побольше манго, нам надо не Конечно, Мне же надо есть. Ты у нас цветами будешь питаться, которые посадил, вот эти красные. Кстати, цветочки уже можно собирать. А ч мы сюда ничего не посеяли? А, а? я не знаю. Я не знаю что ты туда не а я это.. Это недоразумение. Так. А что ты туда хочешь посеять, ты мне скажи. Не знаю, сейчас мы посмотрим. Арбуз. М -м -м, так. Вс. Арбуз. Арбуз. А что ты арбуз один туда по... А Ах, елки. В арбуза. Палки. Ты все засадил? Нет. И не засаживай, все, остановись. Не делай бреда. Не бред делай это бреда. Хлеб. Да. Хлеб вот оттуда ты явно не вылез. полный бред. Чайка. Да иди ты нахрен, чайка. Один я тут гоняю, чайка. Пиш. Так, вот, все, сырой картофель и сырая замечательная Сколько? Ты полил? Да. Нет, не полил. А -а -а, я нет, полил. Не полил. Ну поливай, а у меня тем временем голод. Эй. А голод, как говорится, не дядька, голод четко. Так что пойду возьму себе лосося и сожру я лосося. Не, не точно у нас же есть большой рыб Мне кажется, так. У нас слишком ярко на плоту. да есть такое немного но с другой а стороны true. лучше уж ярко чем тускло и ни хрена не видно это так. такой отпугивающий маневр отпугивающий или привлекающий но это как повезет да Мне интересно когда мы можем типа деревья рубить когда вырастут. Ну вот видишь. И ты даже спорить со мной не будешь, вот так вот. Когда мы прибудем к острову. Уже около острова. Пошли рубить. Так, ну рубите, рубите. Так, а я пока хочу посмотреть на вот... Ну-ка, я вот так вот сделаю. А нет, не дает. Mm. Не дают. Не дают. Так вот. Не дают деревья наши рубить. Да ты что, правда что ли? Вообще. Но они же еще не выросли. Вот так вот и получилось. Друг... Друг можно не выращить. Оп. Оп так оп, оп. А, помимо всего прочего я хочу еще сегодня кое-что изучить а. а для того чтобы изучить мне нужна микросхема микросхема тоже изучается Вау. А, так. я наконец сломал старый топор ура, ура! Молодец. этот так, день я войдет в историю заниматься нужными делами а не ломать топоры Ага. И старые, новые? А, господи, опять ты припёрлась. Так. Сейчас да. на, на гору. Вот за Нет, а? не с той стороны. Вот здесь. Иди, иди сюда. Вот ко а мне. Что там делаете, вопрос? Иду. Мы тут прыгаем. М -м, окей. На гору прыгаем. Так, изучаем микросхему. Ой. Теперь мы ее можем сделать. По идее, да? Ну ка, учимся, микросхема и батарейка. Пальмовые листы. Ну, разве да, не да. отлично? Она батарейка. Носит. Ой. М -м -м -м. Ай яй яй Так а где эта фигня у нас вообще находится? Так вот. У меня пальмовая семечка есть. М -м, календарь, стул, часы. Все, я убежал. Я тоже. Парус, якори. Показывай, а, вот где крыш. эта штука. Ты из нее сейчас хочешь, наверное, за столиком mm. что-то сделать, да? Типа того. Типа так. того. Uh, Давай, 93-й да, день. Я здесь. 93-й день, да. Ну что ж поделать. О, <с <с <с адрес> адрес. Так, секунду. Много лишнего. Mm, да, есть. О, такое. у нас уже можно урожай собирать, ребят. Но у нас сейчас самое главное, что происходит, это... Я съел арбуз. Нет, это не пленание, самое главное. Мы теперь можем делать антенну. Ooh. А также мы можем сделать радиоприемник. И еще мы можем сделать... Сплинклер. Сплинклер. Что это такое, хрен пойми? Так, ну ка, ну ка, ну ка. Автоматически понимаю... поливает посевы, правда не хватает батарейки. Опа, это серьезно? Спринкли. Да. Так, ладно, мы, в общем, это радио сплинкрайла. Драл, драл, драл, и вот это все дальше будем делать позже. Угу. А на этом все, не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчики. И, собственно говоря, с вами был Дел. Эфесерк. В общем, всем удачи, всем пока. Я пошел. Goodbye. <laughs> пока. Омигос весь пучес